Так, друзья, всем еще раз привет. Как говорится, сегодня очередной у нас уже шестой промежуточный розыгрыш. В очередной раз с стараниями Ольги Арзуманян мы собрали пятерых претендентов на розыгрыш лотерейного билета за 500 рублей. Осталось совсем чуть-чуть, кто наблюдает за списком, да, уже 9 человек у нас есть, осталось 3 вакантных места, и мы приступим к розыгрышу основного приза. 6 тысяч рублей на активацию площадки World первого и четвертого стола. Так, у нас 5 претендентов, как всегда, не без Ольги Арзуманян. так идем на независимую страницу сайта ренд где идет генерация чисел у нас и для того чтобы сгенерировать победителя напомню мы вводим диапазон так как у нас 5 билетов до да? 5 билетов с нумерацией от 1 до 5 соответственно мы будем генерировать этот диапазон от 1 до 5 и естественно прежде чем это сделать я уже как начинаю по традиции обратиться к нашей экспертной группе которая присутствует на прямом эфире и сейчас в чате написать число от 1 до 4 у нас уже есть два числа четыре два. Напомню, должно одно из четырех чисел повториться. То есть для того, чтобы мне сделать обновление страницы на Ранстафе. Сколько раз это уже зависит от вас. Друзья, поактивнее, то у нас присутствует просто сообщение в чате, от 1 до 4 нужно написать число. 4 2 3 кто еще 4 2 3 4 итак друзья поздравляем мы выбрали число 4 то есть идем на страницу рэнстав и обновляем четыре раза страницу для генерации победителя 1 Два. Три. Четыре. Итак, мы обновили четыре раза страницу. Выставляем диапазон от одного до пяти. Все мы сделали. Итак, дамы и господа. Барабанная дробь сгенерировать. Ура! Поздравляем! На сегодняшнем розыгрыше промежуточной лотереи победителем становится четвертый билет. Идем в список и мы можем поздравить Сергея Зарбатов. Мы вас поздравляем! Вы становитесь победителем шестого промежуточного розыгрыша лотереи. Мои поздравления и мои поздравления. Итак, друзья, осталось совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть-чуть у нас осталось, да? А, так, сейчас сразу же запустим в чат информацию о победителе. Победа шестого розыша. Поздравляем Сергея. Так, осталось совсем чуть-чуть. Получается, у нас десятый э, претендент на победу главного приза становится. Так, э, Сергей Чей. Чей партнер, какое бы место он хотел ней? кто знает. 4, 8, 10. Остались места. Под четвертый пиши. Под четвертый, да? Так, все хорошо. Тогда, значит, выделяем список. Вписываем сразу Сергея четвертым номером. Так, а здесь мы подчищаем. Итак, осталось у нас два места. Кто еще хочет успеть попасть в первый розыгрыш лотереи э, на 6 тысяч рублей призовых, добро пожаловать, присоединяйтесь э, и, естественно, выигрывайте. Я бы хотел, чтобы все выиграли. Но это невозможно, это лотерея, это праздник, это удача. Итак, друзья, спасибо за то, что поприсутствовали. Независимая, как говорится, экспертиза. Все ли сделано было по-честному, прозрачно и правильно. Без каких-либо подозрений на махинации. У-у-у-ру-ру. Дамы присутствующие и парни. Все, все, все ушли? Я остался один? Ой, Дмитрий, простите, пожалуйста. Я здесь, Дима. Все было правильно сделано, никаких претензий нету, я говорю, к розыгрышу. Конечно, все было честно, все прозрачно. Все, тогда на этом спасибо. Продолжаем принимать участие, приглашать партнеров э, и выигрывать. На этом все, спасибо за присутствие, с вами был Дмитрий Леонидович. Дмитрий, а можно с вами встречаться, у нас есть время? Через пять минут, Руслан, я наберу.